Привет всем! Сегодня вы открыли новый день, 2 декабря. Это новый день нашего календаря работы над собой. Ваша карта сегодня ⁇ молчание. Но молчание не в том смысле, что ничего не говорит. Омолчание в том смысле прислушаться к себе, к своему внутреннему голосу. Научиться отодвигать всё внешнее, чтобы идти к внутреннему и слышать внутренний голос Высшего Я внутри себя. Слышать, верить, исследовать тому, что вы слышите. Готовимся к медитации. Пожалуйста, сядьте ровно, закройте глаза. Посидите так некоторое время, привыкая к этому составу. Глубоко вдохните в себя. И выдохнув, представьте здание. Войдите в эту это здесь. Это ваше стая. В этом здании много комнат. Попросите. Проводника, энергии, которая сейчас вас встречает, провести вас к самой важной комнате, в которой находится в вашей высшей стучитесь в дверь, которую вы сейчас видите, и войдите в эту комнату. На встречу вам идете вы сами. Или как вы видите, Обнимите себя и примите себя, слейтесь как бы с этой энергией. Почувствуйте это на физике, как через ваше тело проходит теплая волна. Сручитесь поддержкой своего Высшего Я. И пообещайте ему, что вы будете следовать этому внутреннему голосу. Этому голосу, который знает все И проживает. Маленькие жизни. Стоять на семье. Еще где-то там. Просто доверьтесь сейчас ему. И услышите Может быть, он или она что-то вам передает и говорит. Даже если вы сейчас это не понимаете, возьмите это и как бы втяните своим физическим телом через свое дыхание, свое физическое тело. Делите это энергетическим телом в себя. Потом это раскроется вы осознать и понять. Почувствуйте своим телом. Этот свет и больше не закрывает дверь. Оставьте его открытой. глубоко вдыхаю в себя. Медленно выдыхаем. Выходите из этого стана. Скажите большое спасибо вашему сопровождающему. Еще раз глубоко вдыхая в себя. Выдыхая, извратите свою физическую...